В Казанской резиденции штаб состоялось совещание по вопросу создания инновационного культурно-технологического центра на базе бывшего ресторана «Парус». Все подробности далее. Возможность создания центра была рассмотрена президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым во время визита в Казань руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой. Во время обсуждения развития образовательного центра «Сириос» Рустам Миниханов отметил, что можно создать аналогичный центр для школьников, студентов и в целом для населения. На базе бывшего ресторана «Парус». И э, как раз таки для того, чтобы собрать мнение наших коллег, да, мы позвали... Представители разных министерств, ведомств и города, и госпиталитета по туризму, университеты позвали, где есть профильное направление подготовки по туризму, чтобы уже от специалистов собрать предложение о том, каким может быть этот центр в здании паруса. Отличительная особенность объекта в том, что в центре будет применяться практика умного туризма, как и в сочинском центре «Сириос». Она предполагает, что гостям будут регулярно проводиться различные мастер-классы. Также будет задействована акватория реки Казанка. Центр будет сочетать в себе такие направления работы, как наука, искусство и спорт. Особенно привлекателен центр будет для студентов. В перспективе сами студенты могут и по разным направлениям либо практику проходить, либо даже трудоустраиваться, работать, да, потому что это и возможности по где-то VR, по дополненной реальности мы планируем там направление. Мы рассчитываем, что там будет и по искусству, по театральному направлению, да, поскольку э, отличная, так сказать, картина да, природная, может быть, по изобразительному искусству, да, то есть художников туда позовем, соберем. Стоит отметить, что уже сейчас к разработке концепции проекта приглашены студенты, обучающиеся по направлению туризма, менеджмента и маркетинга. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюз.